Всем привет и наконец-то хищная машина и я добрался до пещеры. Как и давно уже обещал в своих выпусках, я наконец-то добрался до пещеры и, ну, если честно, намерен э, серьезно заняться выпусками именно конкретно про пещеру. Кому интересна эта тема, ставьте лайки, пишите в комментариях, э, поддерживайте, пожалуйста, мои видеоролики. Если вам не интересно, так и напишите, я просто перестану их снимать. Просто только для себя пройду, чтобы, как говорится, чтобы было. И все. А если интересно, ну, ребят, не оставайтесь в стороне. В общем, такая маленькая просьба от меня. А пока летим, уже половину звездочек собрали, что нам нужно собрать. Сейчас быстренько дособираем И вот мне все-таки интересно, что из этого светлячка получится Ребят, Тоже, в принципе, Ладно, кто знает, тот знает А кто не знает, узнаем вместе, что из него выйдет э -э Так, инкубатор, дальше Собрали нужное количество звездочек э -э Светлячок светлячком э -э Сначала у нас был Что у нас было сначала? Она а, ну, напомнить. я уже не помню, что у нас было сначала Сейчас у нас светлячок собираем вот чтобы э, участвовать в этих этапах нам нужно в пещере собирать кристаллы а потом вот связали инкубатор и пещеру в пещере мы собираем кристаллики я вам сейчас покажу как это делать а потом в инкубаторе грубо говоря их тратить чтобы поиграть в такую вот интересную игрушечку э, несложную принципе. но тем не менее без нее никуда но потом конечно же в самом конце мы получим награду, такое-то из автомобиля. Ой-ой-ой, давай присвивать Ой, звёздочки, пропустить. Ух ты! Я думал, да, я честно не понял, что произошло. Честно говоря, думал, если вот так вот наталкиваться на преграды, то мы будем разбиваться. Но, видимо, разработчики немножко по-другому продумали эту тему, и у нас уже два этапа из этого. Грубо говоря, из этой части пройдено Осталось еще три этапа И один очень-очень-очень длинный этап Но у нас не хватает кристаллика Давайте-ка его сейчас как раз в пещере И найдем Каким образом найдем? Вот у нас есть этапы Это уровни, грубо говоря Видите? Я первый прошел Во втором, пройдя второй уровень Я смогу получить все-таки вот желтый кристаллик Который мне нужен нужен он мне для того чтобы дальше в инкубаторе развивать своего не знаю, как правильно сказать питомца или что. Ну, в общем, светичка, чтобы дальше прокачивать. Вот едем мы в пещере вот так вот вот так вот едем в пещере и собираем здесь проходим этап и собираем все-все-все-все-все фишки, что у нас здесь есть. Ну, какие у нас здесь фишки есть. Надо собрать перечерепа и тогда получим как можно больше кристаллов. А, ну, естественно, чем больше кристаллов будет, тем больше, э, тем лучше мы сможем покупать всяких кристаллов для будущих машин. Э, честно говоря, в пещере, ну, вот как по мне, иногда даже кажется, что автомобиль достаточно просто пустить и э, в определенные моменты только вмешиваться. Ну, то есть, когда машина просто перенулась на крышу, она поможет стоять на колеса. И э, в определенных местах, ну, я сейчас покажу вот здесь вот, видите, разрыв. В тоже немножко помочь, чтобы перелететь, потому что машина сама если будет ехать, ну, сами прекрасно понимаете, она просто тупо упадет вниз, и все, и этап закончится, М -м -м, вот здесь телес тоже, я попробую перелететь, он падает, я не знаю, что там внизу, но мне кажется, ничего хорошего для моего автомобиля там не будет, и все, а в остальных моментах машина вообще просто тупо может ехать сама, и все. Ну вот, есть возможность выбрать либо синий, либо желтый кристалл. Сейчас посмотрим, какой же кристаллик к нам попадется. Я напоминаю, мне нужен желтый кристалл, а попался синий. Ну что поделать, придется пройти еще раз, и я уже точно получу желтый кристалл. Есть этапы, в которых можно выбирать там три ящика выпадает и ну там сами понимаете один из трех повезло выиграть нужный кристалл сразу забираете не повезло едете еще раз проходите этот этап и все и как бы шитокрыто вы все знаете в общем но ну, это для тех кто кто еще не играл но я думаю таких очень мало в основном у нас уже все опытные все много чего знают так, здесь, ну, понятно, если попали в ловушку, то нужно сказать, ой ой ой ой, ой, ой, ой, ой, вот, видите, в таких местах, как я говорил, и нужно маленькое вмешательство, грубо говоря, собственника всей этой игры, хозяина аунта, в общем. А в других моментах в пещере вообще просто можно даже машиной не управлять. Кстати, кому интересно? хотелось бы и запустить такой челлендж я не знаю как правильно назвать сколько машина на определенном этапе может проехать сама вот вам если интересна такая тема отпишитесь и я буду пробовать начиная с первого уровня сколько же метров или ну тут не в метрах, kill team racing, не в метре а здесь просто мы на глаз можем приблизительно определить сколько машина проехала. Вот, и в общем, если такая тема интересна, давайте пробовать. И я предлагаю начинать это делать все вместе, не только мне, но вы, ребята, тоже попробуйте и скажите ну, в комментариях, скажите свое мнение, ну как, сколько вообще получилось. Допустим, там, первый уровень. Там я проехал полностью, и так и пишешь, я проехал полностью. Если будет видео, пожалуйста, присылайте, я готов вылаживать на своем канале ну естественно с посланием на вас ваши видеоролики это не есть проблема вот ну а пока мы едем осталось немножечко и мы получим на что мы получим сейчас чуть-чуть да, осталось вот у нас три черепа максимально Максимальное количество кристаллов мы получим. Скидываем все-все-все бомбы, которые у нас были. И мы получили желтый кристаллик. Естественно, мы его используем в следующем выпуске. А пока всем пока-пока. Пальчики вверх.